Всем привет, это я, Рома. Сегодня мы будем играть в игру «Спортивные головы». одного. Так, убираю. Так, уберу вот этого. Так, начали. Так, Сейгу Нет, мы Не я играть, конечно. Так, где? Так, управление. Че? Нечестно. Где мое управление? Сгомнички! Где... Где пинач? А, вот. Блин! <плес> Браво на самом деле, что поставил? Видимо, <звучит> а -а -а. два матча сыграю все, пожалуй. Ну, один сыграл. Второй сейчас. Подождите, я слышу, я не... Есть. Нет. Я где ты? У меня будет. А... А... Интересно, он будет. Играть. А блин, я поиграла. Ну, ладно, всем пока. До новых встреч.